Когда мы представляем в цифровом виде информацию, такую как изображение, это значит, что нам нужно разделять ее на маленькие кусочки. Это позволит нам отправлять изображение как последовательность цветовых символов. Эти цвета могут быть представлены как уникальные числа в некотором коде. Представьте такую задачу. Алиса и Боб могут передавать и получать сообщения в двоичном виде. Они выставляют счета клиентам, использующим их систему, по одной копейке за бит. Появляется один из постоянных клиентов, который захотел отправить сообщение, и его сообщение имеет длину в тысячу символов. Смысл сообщения полностью неизвестен. Обычно такие сообщения посылаются со стандартным двухбитным кодом, что приводит к выставлению счета за 2000 бит. Однако, Алиса и Боб уже провели некоторый анализ, посланных ранее сообщений этого клиента. Они определили, что вероятности разных символов в сообщении отличаются. Могут ли они использовать эти вероятности для сжатия передаваемого сообщения и увеличить прибыль? Какой подход к кодированию оптимальный? Дэвид Хаффман здорово показал такой оптимальный подход, опубликовав его в 1952 году. Он основан на построении бинарного дерева снизу вверх. Для начала мы записываем все символы внизу, назовем их узлами. После чего находим два наименее вероятных узла, в нашем случае B и C. Объединяем их в один и складываем вероятности. Потом переходим к следующим наименее вероятным двум узлам. И продолжаем объединять узлы, пока не получим единственный узел наверху. Наконец, отмечаем ветви дерева нулями и единицами в любом порядке. Код каждой буквы — это просто путь из корня дерева к нужной букве. Для буквы A это just просто одна ветвь или единица. Сейчас это называется кодированием Хаффмана. Это образец для такого типа кодирования. Не получится сделать лучше. Example, Можете попробовать. Например, если укоротить код для буквы D, оставив просто 0, то сообщение 011 можно будет считать как DAA, так и просто B. Так что нужно будет ввести разделители букв, чтобы все заработало, которые сведут на нет всю экономию при передаче. Итак, насколько же сжалось сообщение по сравнению с изначальными двумя тысячами бит? Нам нужно просто посчитать среднее число бит на буквы. Умножим длину каждого кода на вероятность его появления и сложим их вместе получится в среднем 1,75 бита на символ. Получается, что кодирование Хафмана позволит сжать сообщение из 2000 бит до 1750 бит. Клод Шеннон был первым, кто заявил, что предел сжатия будет всегда не меньше энтропии источника сообщения. Так как энтропия или неопределенность источника снижается при более известной статистической структуре, возможности для сжатия увеличиваются. Когда энтропия возрастает, из-за непредсказуемости наши возможности для сжатия сокращаются. Если мы захотим сжимать до значений за пределами энтропии, необходимо будет выбрасывать часть информации из наших сообщений.